Добрый день, уважаемые коллеги. Мы сегодня должны будем обсудить ряд вопросов, от решения которых в значительной степени зависит эффективность наших действий в сфере военно-технического сотрудничества. Комплексно проанализируем политику военно-технического сотрудничества и деятельность ключевого министерства на этом направлении, Министерства обороны. Главные требования... К этой работе это экономическая эффективность при соблюдении наших политических интересов и строгом обеспечении интересов безопасности. Думаю, не нужно никому объяснять, все хорошо понимаете, как важно сейчас исключить любые возможности для доступа террористов к современным вооружениям и оборонным технологиям. Полагаю, что проблема безопасности военно-технического сотрудничества, в том числе ее антитеррористическое измерение – мы должны рассмотреть отдельно. По существу хотелось бы сказать следующее. Первое. Сегодня нам предстоит проанализировать деятельность, как я уже сказал, основного ведомства в этой сфере, Министерства обороны. Оно осуществляет свою деятельность в этой сфере по всем направлениям. Осуществляет сопровождение всего цикла продукции военного назначения, от разработки до утилизации. Кроме того, Именно Министерство обороны ведет подготовку иностранных военнослужащих и специалистов, технического персонала в своих вузах и на предприятиях Минобразования. Нужно учитывать, что свои задачи Минобороны решает как в условиях новой структуры самого Министерства, так и обновленной модели федеральных органов исполнительной власти в целом. Положение о Министерстве обороны и о Федеральной службе по военно-техническому сотрудничеству утверждены. Это значит, все необходимые организационно-правовые условия для эффективного продолжения работы созданы. Однако в условиях административного обновления важно не допустить сбоев и пробуксовок, потери координации и необходимого уровня взаимодействия всех ведомств, которые вовлечены в эту работу. Второй пункт повестки дня – региональная политика в сфере военно-технического сотрудничества. Вы знаете, более 50 стран мира закупают у нас вооружение и военную технику для обеспечения своей безопасности, выполнения миротворческих операций под эгидой Организации Объединенных Наций. Работа с некоторыми из этих стран имеет специфические, специфические особенности, которые диктуют необходимость проведения взвешенной и дальновидной региональной политики. Отмечу. Нами накоплен значительный опыт, и мы готовы его использовать при расширении географии поставок, вовлечении новых партнеров в орбиту военно-технического сотрудничества. Для нас это крайне важно, имея в виду, что, как мы с вами хорошо знаем, все-таки основной удельный вес приходится на ряд наших традиционных партнеров, это две-три страны, нужно расширять географию нашего взаимодействия с другими партнерами. Не упуская, конечно, из виду наших стратегических э, партнеров в сфере военно-технического сотрудничества. Здесь мы тоже должны быть на уровне требований сегодняшнего дня, мы об этом еще поговорим поподробнее. Это касается и качества выпускаемой продукции, это касается э, сопровождения, э, ремонтов, это касается той же самой подготовки кадров, о которой я сказал. Это касается более гибких, более гибких схем финансирования этой работы.